Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Скорпион на 22 год. И мы с вами рассмотрим влияние каждой из планет на ваш знак, важные даты и периоды. А также мы рассмотрим влияние фиктивной точки Лилит и лунных узлов. Начнем мы с планеты Юпитер. Ведь именно Юпитер дает возможность понять, в какой сфере жизни возможен рост, улучшение и новые перспективы. С начала года и по 11 мая, затем с 29 октября по 21 декабря 2022 года Юпитер будет проходить по знаку Рыбы, по вашему пятому сектору гороскопа. Это период, когда вы можете быть всецело погружены в темы отдыха, расслабления, любви, творчества. Это период, когда вы можете быть всецело погружены в мысли о детях и... В жизни ваших детей могут происходить какие-то значимые события. В целом период Юпитера в пятом доме, один из самых счастливых и благоприятных, это время, когда мы можем по-настоящему наслаждаться тем, что происходит в нашей жизни. Для одних это время, когда могут начаться романтические отношения, или может появиться желание заниматься творчеством, это период, когда вы можете находиться в поиске как раз-таки творческого самовыражения работы для души. В то же время для некоторых людей это может быть период определенного перерыва, отпуска, когда вы готовы отвлечься на время от рутины, от дел, которые всегда присутствуют в нашей жизни, и сделать что-то для себя, и уделить время тем вещам, которые по-настоящему делают вас счастливыми. Действительно, это очень благоприятное время для того, чтобы насладиться жизнью. И действительно, есть повод задуматься, что для вас вот тот источник радости, любви, наслаждения, что именно дает вам возможность ощущать, что вы живы. Порою вот, в, вот это время нахождения Юпитера в пятом доме способно зарядить человека на десятилетия. И Юпитер возвратится в эту точку вашего гороскопа через 12 лет. Поэтому есть смысл воспользоваться теми возможностями, которые он предоставит. К тому же развлечения, хобби могут в этот период быть более полезными, чем обычно. К тому же, если вы занимаетесь каким-то видом спорта, то в этот период возможны награды или поездки связаны с этим видом деятельности. Конечно, то, как проиграется Юпитер именно в вас, в вашей жизни, зависит от обстоятельств, которые сейчас в вашей жизни присутствуют от ваших приоритетов, но в целом такой транзит дает возможность воплотить свою мечту в жизнь и действительно ощутить радость внутреннюю и у каждого источник этой радости может быть конечно разным кстати это очень благоприятное время как для физического так и для умственного развития многие ощущают себя во время этого транзита настоящими творцами своей жизни и это время когда вы можете с радостью знакомиться с теми людьми кто развивается в творческом направлении эти люди могут вас заряжать они могут быть особенно привлекательны для вас даже если ваша деятельность и ваша жизнь с этой темой никак не связана. К слову, это хороший период для того чтобы просто поговорить по душам обсудить ваши отношения с партнером то что вас мотивирует становиться лучше, как вы понимаете любовь и как вы ее проявляете. Юпитер в пятом доме дает ощущение внутренней уверенности в том, что вы все делаете правильно и что вы заслуживаете быть счастливыми и наслаждаться этой жизнью. В то же время Юпитер славится тем, что может давать определенные перекосы в сторону излишеств, поэтому остерегайтесь вот моментов, когда ваши дети, хобби, либо любовные дела э, выходят на первый план и затмевают все остальные сферы жизни. Вот такой зацикленности и ограниченности восприятия стоит все-таки избегать. В период с 11 мая по 29 октября Юпитер будет находиться в вашем шестом секторе работы и здоровья. Поэтому в это время придется хорошенько потрудиться. Ваши обязанности рабочие могут расширяться, и могут быть интересные предложения на работе в виде повышения, новых перспектив, командировок или же будет необходимость обучаться чему-то новому для того, чтобы, например, получить новую должность. Вы можете в этот период находить радость в своей работе, вы можете находить возможность применять свои... Таланты и творческие способности на рабочем месте, но это будет возможно только в том случае, если вы не будете переутомляться. Так как Юпитер в шестом доме часто дает человеку возможность реализовываться по-разному. Это может быть большое количество задач, большая загруженность, и это может наносить вред здоровью и давайте в конечном итоге плохое самочувствие. Поэтому еще одним важным фактором, важной темой этого периода является отношение к себе, к своему здоровью. Это прекрасный период, когда вы можете обследовать свой организм, найти хорошего специалиста, врача. Если вдруг есть какие-то проблемы, которые вас уже интересуют давно. Это время, когда вы можете гордиться тем, что вы полезны другим. И это время, когда вы начинаете ценить ту работу, которая раньше вам казалась обыденной, рутинной, неинтересной. И это период особенно благоприятный для тех людей, кто оказывает услуги другим, кто работает в сфере услуг. Вашу работу будут оценивать Лучше, чем до этого. Это хороший период для того, чтобы отличить свои навыки, вывести их на новый уровень. И если вдруг вам интересно менять сферу деятельности, либо найти работу, на которую вас будут больше ценить то стоит обратить внимание как раз таки на тот отрезок времени, когда Юпитер будет в шестом доме. Шестой дом также отвечает за наши долги, они могут быть как материальными, так и нематериальными. Например, это чувство долга. И Юпитер в шестом порой может загонять человека тоже в крайности, поэтому ощущая поддержку в тех местах, в которых раньше вы ее никогда не ощущали, вы можете быть благодарны этому человеку и порой эта благодарность может быть уже несоизмеримой то есть вы можете вот чрезмерно как бы пытаться что-то взамен отдать за то что получили вот эту поддержку поэтому старайтесь все-таки относиться с большим уважением и вниманием к своим силам и внутренним ресурсам, а также к времени, которое вы тратите на других. Это хороший период для психологического роста, для того, чтобы избавиться от бремени, опять-таки от тех ситуаций, когда вы были в роли должника. И, к слову, это влияние продолжится еще в 2023 году, поэтому часть работы, которая будет начата в 2022 году, вы сможете ее э, завершить уже в следующем 23-м году. Переходим с вами к планете Сатурн. Это очень важная планета, она является в некотором смысле антиподом Юпитера, так как Юпитер приносит расширение, благо, э, часто дает даже что-то авансом. Что касается Сатурна, то это планета, которая наоборот заставляет нас проявлять ответственность, отказываться от чего-то ради более высокой, более глобальной цели. Для того, чтобы адекватно воспринимать уроки Сатурна, важно смотреть на ситуацию не только вот в этом отрезке времени, в котором вы находитесь, но и видеть перспективу. Обычно то, что предлагает нам Сатурн, это больше как раз-таки касается работы на перспективу и более такого фундаментального результата сатурн в двадцать втором году не меняет знак он находится в том же знаке в котором был в двадцать первом году и это значит что сфера жизни на которую он влияет тоже не меняется это по-прежнему будет дом семья тема недвижимости и отношений с окружающими к тому же четвертый дом это также сектор нашей безопасности основ фундамента жизненного тона что мы опираемся в чем мы уверены то что кажется нам м -м, непоколебимым в период с 4 июня по 23 октября сатурн будет делать петлю в вашем четвертом доме поэтому его влияние в это время будет наиболее интенсивным и может быть даже повторение каких-то ситуаций и сейчас на экране вы увидите, на кого Сатурн повлияет больше всего в 2022 году. И мы сможем рассмотреть этот момент по знаку асцендента и по солнечному знаку, так как этот прогноз подходит и для солнечных скорпионов, и для асцендентных. Когда Сатурн проходит по четвертому дому, то людей интересует, волнует вопрос безопасности а также конфиденциальности семейной жизни и какой-то личной информации. В этот период может быть прям такое инстинктивное желание сохранить от посторонних глаз членов своей семьи или, например, иметь загородный дом, жить в каком-то месте, которое лично у вас ассоциируется с безопасностью кстати порой вот эта тяга к безопасности может проявляться через экономию то есть для кого-то это больше финансовая тема поэтому вы можете пересматривать свои траты которые касаются семьи например какие-то траты на еду и соответственно вы будете часть денег откладывать для того чтобы вот, формировать подушку безопасности. Сатурн в четвертом это также и тема ответственности перед своей семьей. И это тоже может проигрываться по-разному. Это может быть выполнение определенных обязательств перед вашими родителями. Или касательно семьи, которую вы создали. Это может быть в принципе готовность внутренняя создать эту семью, если до этого вы были в свободных отношениях. Период прохождения Сатурна по четвертому дому обычно появляется ощущение, что вам нужно стоять на собственных ногах. Поэтому, если вдруг в вашей жизни было место помощи, которое вы получали от других, то, скорее всего, вам нужно будет научиться обходиться без этой помощи и поддержки и рассчитывать на себя. Помимо этого, нужно будет находить новую структуру в жизни, по-другому выстраивать взаимодействие с членами семьи, так как могут меняться определенные обстоятельства. В целом Сатурн обожает порядок и баланс, поэтому если вдруг... Ваша сфера семейных отношений находилась в дисбалансе, например, вы все время уделяли только работе, то нужно будет заполнить вот эту чашу общения с семьей и наоборот перевести фокус внимания именно на эту сферу вашей жизни. К слову, последний раз Сатурн проходил по Водолею в период с 91 по 1994 год. Если возраст позволяет, вы можете вспомнить, какие события с вами происходили в тот период в вашей жизни, возможно, найдете определенное сходство. Переходим с вами к транзитам урана. Уран ⁇ это планета, которая отвечает за инновации, революцию, перемены. И по сути, уран дает ускорение в жизни, и обычно та сфера на которую влияет уран, очень давно в нашей жизни не обновлялась, и она требует а, более новаторского подхода. Уран а, в этом году тоже не меняет знак, он проходит по-прежнему по вашему седьмому сектору партнерства, контрактов, взаимодействия с людьми, а, личных и бизнес-отношений. Поэтому именно эта сфера жизни будет а, иметь наибольшую тенденцию к изменению и к новшествам с одной стороны вас могут привлекать свободные люди которые духом свободны вы можете восхищаться людьми которые живут так как считают нужным не подчиняются какой-то системе с другой стороны вы можете ощущать определенную ненадежность в партнерстве с кем-то вам может внутренне казаться что человек который рядом может вас подвести что он не является вашим союзником что вы не знаете чего можно от него ожидать в какой-то другой день на самом деле давая свободу себе вы даете ее и партнеру и это такой обоюдный процесс который вам нужно будет пройти поэтому не удивляйтесь если вместе с вашими внутренними переменами перемены будут автоматически происходить и э, внутри э, у людей, которые находятся рядом с вами. К слову, это долгосрочное влияние по 26-й год. Э, и именно в начале года э, вот этот момент э, партнерства, взаимодействия, особенно в контексте семейной жизни, может быть несколько проблематичным из-за влияния квадратуры Урана и Сатурна. Но это опять-таки квадратура, которая была и в 2021 году. Это скорее будут еще некоторые последствия и нюансы до конца проигрываться в 2022 году. Скорее всего по данной квадратуре вам нужно будет быть поддержкой и опорой для кого-то из ваших близких. И в то же время вы будете стремиться к свободе и к тому, чтобы иметь больше времени на себя. И сейчас на экране вы увидите на кого же из представителей вашего знака зодиака уран повлияет больше всего переходим с вами к плутону плутон в этом году начинает касаться последних градусов знака козерога это значит что мы будем переживать серьезные ноты трансформации и это будет видно не только в судьбах отдельных людей это и более глобальные тенденции конечно хотелось бы об этом более подробно рассказать в отдельном видео если ждете такое видео о Плутоне то дайте знать в комментариях а Плутон проходит по вашему третьему сектору и он э, затрагивает э, своими такими трансформационными мотивами э, сферу коммуникации взаимоотношений с братьями сестрами сферу обучения прикладных знаний, умений. Это тема связи, передачи информации. И, безусловно, это также тема перемещения поездок. Это очень длительное влияние. Впервые мы с ним соприкоснулись в 2008 году, и оно будет продолжаться вплоть до 2024 года. В этот период сфера вашей коммуникации может постоянно меняться направления, которые вас интересуют, могут меняться, либо вы работаете в той сфере, в которой постоянно идут какие-то изменения, и вам нужно буквально держать руку на пульсе для того чтобы э, идти в ногу с этими тенденциями. это может быть, например ваша работа. Это могут быть какие-то семейные обстоятельства, которые заставляют вас все время быть на чеку. Порой ваши жизненные интересы могут идти в конфликт с интересами вашего окружения. А порою информационная сфера может настолько забивать вот все пространство в вашей жизни, что вам не хватает времени подумать о чем-то другом. В то же время Плутон является вашим управителем, и его транзит по третьему дому однозначно дает вам массу идей. По поводу того, как вы можете себя проявить в этом мире Что вам интересно, что бы вы хотели дополнительно изучить Также вместе с вами может проходить трансформация тема вашего автомобиля Например, за это время вы очень много были за рулем Путешествовали или покупали несколько автомобилей каждый раз меняя на какой-то новый к слову у некоторых скорпионов может быть даже привязка к теме автомобиля очень сильная из-за этого транзита то есть вы можете как-то подсознательно свой успех свое развитие сравнивать с тем на каком авто вы ездите К слову у вашего знака есть два управителя это плутон и марс и вот плутон как раз в этом году не сильно ярко себя проявляет в плане аспектов с другими планетами он проявляет себя только тем что уже выходит из знака фактически затрагивая последние градусы и этот процесс будет продолжаться до 24 года но есть еще один управитель марс и поэтому с учетом такой меньшей активности Плутона мы уделим внимание Марсу и его движению в 2022 году. И сейчас на экране вы увидите, на кого же из вас Плутон повлияет больше всего в 22 году. Переходим к Нептуну. Нептун является очень медленной планетой, тоже длительный период времени, находится в одном и том же знаке, в рыбах. Он не меняет знак в двадцать втором году и находится все это время в вашем пятом доме Это значит что ощущение кайфа эйфории наполненности приходит через тему любви взаимодействия с человеком который вам очень симпатичен, который вас вдохновляет и вот это состояние влюбленности оно, быть, оно может быть очень важным для вас вы должны получать вдохновение из какой-то сферы вашей жизни. К тому же это также и говорит о особой тесной связи с вашим ребенком или в целом с вашими детьми. В то же время опасайтесь обмана в нечестности в отношениях. Особенно это касается тех, кто сейчас находится в поиске своей любви. Соединение Юпитера и Нептуна, которое произойдет с марта по май, может как раз таки дать вам возможность влюбиться или это может быть начало нового творческого проекта это однозначно особенный период для вас и надеюсь об этом соединении тоже снять отдельное видео переходим с вами к Венере Венера становится ретроградной в конце 21 года и будет идти она в попятном направлении по 29 января 22 года все это время она будет находиться в Козероге вашим Третьем доме к слову разворот Венеры будет соединение с плутоном поэтому это тоже очень важный момент когда фокус внимания ваш перемещается на отношения с ближайшим окружением с вашими братьями сестрами вы нуждаетесь в поддержке и общении с людьми которые находятся рядом с вами в то же время в этот период не стоит планировать поездок Отпуск тоже будет не лучшей идеей, хотя может быть очень сильная тяга куда-то съездить и расслабиться. Но если и выбирать, то лучше посещать те места, в которых вы уже однажды побывали. Все знакомства любовного характера, которые происходят на ретроградной Венере, приносят мало положительных моментов. Обычно они либо приносят разочарование, либо полностью видоизменяются после разворота Венеры. К тому же это неблагоприятный период для заключения брака. Могут вернуться ваши старые друзья и знакомые, с которыми вы когда-то обучались, либо вместе путешествовали. Но опять-таки это может быть такое мимолетное увлечение, и потом вам опять не будет интересно с этим человеком продолжать общение. Это неблагоприятный период для покупки квартиры, например, или автомобиля, для переезда так как вы будете склонны разочаровываться в своем выборе и э, любые вот такие смены настроений и вкусов они должны вызывать сомнения то есть не стоит э, молниеносно принимать эмоциональные решения переходим к меркурию меркурий будет ретроградным не один раз в двадцать году но это не является чем-то необычным это быстрая планета которая за год проходят все знаки Зодиака, поэтому мы будем свое внимание обращать только на периоды, когда влияние Меркурия особенно интенсивное, то есть на периоды его попятного движения. Первый период ретроградности Меркурия приходится на ваш третий-четвертый дом. Поэтому основное внимание будет сфокусировано на теме недвижимости, на бумагах, документах. Это могут быть мысли о переезде либо об оформлении каких-то документов. Это период, когда может быть активное обсуждение каких-то тем внутри семьи, может быть обсуждение встреч с семьей, воссоединение семьи, поездка к родным, если вдруг вы живете далеко. Это не время для начинания новых дел, особенно если они связаны с обучением, так как есть риск, что это все будет тянуться долго, и впоследствии не принесет желаемый результат. В следующий период ретроградности Меркурия приходится на ваш восьмой и седьмой дом. В это время вы можете активно пересматривать вопросы, связанные с получением наследства, с оформлением счетов в банках. Кстати, вот взаимодействие с банками может быть очень интенсивным в этот период. К тому же это время, когда какие-то семейные бюджетные дела могут решаться, но, конечно же, это хорошее время для того, чтобы исправить ошибки, недочеты, если вдруг вы выплачивали кредит и увидели, что какие-то комиссии не учли, или это хороший период для того, чтобы закрыть кредиты, которые у вас были давно закрыть долги это время когда вам могут возвращать долги К тому же если речь идет о взаимодействии с людьми о партнерстве то э, данный период также может дать вам возможность исправить определенные э, ошибки недочеты в этом вопросе следующий период ретроградности меркурия приходится на ваш 12 и 11 сектор это для вас время отдыха, ретрита, посещайте свои места силы, те места, в которых вы наполняетесь внутренне. Если вы религиозный человек, можете посетить вот место, связанное с вашей религией. В целом, это период, когда вы будете погружены в себя. Вы можете давать новую оценку тем событиям, которые произошли в вашей жизни. Вы можете менять свои убеждения, цели, планы. Должна произойти глубокая внутренняя работа, поэтому не э, создавайте вокруг себя много задач внешних для того, чтобы не сбивать себя с толку. И вряд ли любая инициатива в этот период найдет поддержку вовне. Все-таки лучше это время уделить себе. И наконец. Следующий разворот Меркурия произойдет в канун Нового года, 29 декабря, в вашем третьем доме, поэтому поездки на Новый год куда-то лучше планировать до 29 декабря и отправиться в поездку лучше до 29 декабря. В целом это период, когда могут быть разного рода задержки и моменты, когда вас неправильно понимают, неправильно интерпретируют ваши слова, тоже могут иметь место переходим с вами к марсу я обещала вам рассказать о марсе 31 октября 22 года он разворачивается в ретроградное движение и будет двигаться по пятнам до конца года это период когда марс будет в вашем восьмом доме это очень интенсивное серьезное время изменений для вас это хороший период для того чтобы справиться с сложными ситуациями которые вызывали стресс дискомфорт которые вас заставляли нервничать но в то же время определенные риски и опасности данный транзит тоже представляет особенно будьте аккуратны на дороге также исключите из своей жизни любой риск поэтому отдых например экстремальный на это время не стоит планировать также это не самое лучшее время для займов и кредитов кстати могут вам прийти на помощь ваши друзья или знакомые, по близнецам это обычно люди, которых вы до этого особо близко не подпускали в свою жизнь, но какие-то интересные предложения с мне могут поступать, поэтому будьте внимательны, только старайтесь уже принять решение после того, как Марс развернется в прямое движение. Для тех, кто ощущал истощение очень сильное это хороший период, чтобы восстановиться, Возобновить свои силы и ресурсы Также это прекрасный период, чтобы решить те задачи и вопросы, которые вас давным-давно беспокоили и уже поднадоели Переходим с вами к Лилит Лилит это не планета, это фиктивная точка И она показывает больше э, наше эмоциональное развитие Те страхи, сомнения, с которыми нам приходится справиться для более эффективной Жизни. и до 15 апреля лилит будет находиться в вашем восьмом секторе поэтому ваши страхи сомнения могут быть связаны с финансами кредитами обязательствами вы можете беспокоиться об этом тратить понапрасну свои моральные силы на эту тему но стоит больше довериться отпустить эту ситуацию делать то что в ваших силах то что возможно После 15 апреля лид перейдет в ваш девятый сектор, и она может создать какую-то идею, которой вы будете маниакально просто захвачены. Это может касаться, например, желания получить высшее образование, или желания куда-то съездить, несмотря на определенный запрет, это может быть э, желание быть экспертами, авторитетом, несмотря на то, что вам может не хватать еще знаний и умений. Это может быть ситуация, когда вы будете с кем-то спорить, и главное это все в юридическую плоскость, плоскость не переносить. В любом случае, э, после перехода Лилит в знак э, Рак, вам важно будет вот после 15 апреля свое мнение переносить, э, Поддавать критики фильтровать так как порой ваши эмоции могут вас завести немножко не туда переходим с вами к важнейшей теме лунные узлы дело в том что 19 января 22 года лунные узлы переходят на новую ось знаков телец скорпион это значит что узлы переходят на вашу ось 1 7 дом ось взаимодействия с людьми то, что восходящий узел будет находиться в Тельце, в вашем седьмом доме, говорит о том, что важнейшей жизненной задачей на этот период будет тема отношений и вообще взаимодействия с людьми. От того, насколько эффективно вы коммуницируете, насколько широкий круг общения у вас, настолько вот, вы сможете почерпнуть новых возможностей и перспектив. Так как южный узел проходит по Скорпиону, то соответственно перемен стоит ожидать и они начнутся раньше 22 -го года раньше перехода узлов на новую ось это все начнется с затмение которое произойдет в ноябре 21 -го года это будет лунное затмение 19 ноября обращайте особое внимание на то какие события происходят в вашей жизни вблизи этого затмения они во многом покажут, с чем будут связаны основные ваши перемены в следующем двадцать втором году. В двадцать втором году вы можете быть задачены тем, в каких отношениях вы состоите. Вы можете поставить себе цель найти партнера. Это может быть как партнер для бизнеса, так и партнер для личной жизни. В любом случае, так или иначе, для того чтобы реализовать какие-то личные задачи вам нужно будет иметь помощь и поддержку к тому же вы можете иметь огромное желание потребность даже избавиться от тех контактов которые высасывают энергию которые вас не устраивают и если вы находитесь в деструктивных отношениях то вполне очевидно что в двадцать году возникнет огромное желание поставить точку в то же время вы будете делиться своими знаниями и умениями с достойными людьми к тому же вы сможете такую аналогию провести что чем более вот эффективная команда и люди вокруг вас тем лучше конечный результат поэтому вы можете порой даже не столько обращать внимание на сам процесс работы как на то какие люди находятся рядом с вами какие у них ценности и как они себя ощущают в процессе работы особенно если вы руководитель если ваша работа связана с людьми и сейчас на экране вы увидите на кого в 2022 году южный узел повлияет сильнее всего так как он будет проходить соединением с вашими асцендентами а также с вашими солнцами если вы нашли себя в списке солнечных асцендентных скорпионов на которых влияет Южный узел в втором году, это говорит о том, что вам нужно будет попрощаться с какой-то частью своей личности, своей жизни. Это для вас однозначно период перемен, освобождения, места для чего-то нового. Поэтому главное позволить этому случиться, отпускать с благодарностью и готовностью те темы, которые себя уже изжили. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Обязательно пишите, какие у вас планы на следующий год, как у вас будет проигрываться прогноз, тоже пишите. Будем с вами на связи. Пока-пока!